Вот, Леша, смотри, по заявкам их прям реально много. Вот, э -э, если взять... Э -э, давай последний 250 возьмем. Вот это сегодняшний идет 1958, видишь. Листаю, листаю, листаю, листаю. листаю. И вот они заканчиваются, получается, за сегодня. 329 и 373. То есть сколько? <с> 43 заявки, Карл, сегодня поступило. Э -э, вчера... 11, 10, 9. Короче, вот, блядь, прям очень много, очень много. Конверсия хорошая, но мне так кажется, что сайт генерит 731. А, все, вот 45 заявок, вчера 18, десять тридцать девять. Поэтому давай просто сделаем с тобой все, что нужно сделать, и поднимем бабла, потому что реально, мне кажется, это вин-вин, реально вин-вин.